Привет-привет! Сегодня мы тренируем кор, это мышцы живота, поясницы и пресс, но без классических скручиваний. Эта тренировка подходит тем, кто недавно родил, тем, кто родил давно и имеет проблемы с животом. Эта тренировка подходит тем, у кого диастаз. И вообще, если у тебя диастаз, я рекомендую делать ее каждый день. Если не всю тренировку, то хотя бы один круг делай каждый день. Когда-то с помощью этих упражнений я смогла избавиться от диастаза, но у меня диастаз был небольшой, всего лишь два пальца. Если у тебя больше, не факт, что ты сможешь от него избавиться только с помощью упражнений, но как минимум ты сможешь его уменьшить и сделать свой живот более плоским, а кор более сильным. Я твой неправильный тренер Лагартиша, и мы начинаем. Первое упражнение – сведение локтя и колена. Мы стоим на четвереньки, спина ровная. Мы не перепрогибаемся вот так, не округляем спину, живот, позвоночник. Смотри внимательно, сейчас у меня живот в расслабленном положении. Если я его втянул как мы обычно все привыкли втягивать диафрагмой, видишь, он у меня втянулся туда вверх и напряглись ребра. Вот я втягиваю живот, повернусь лицом к свету. Вот я втягиваю живот. Он поднимается туда, под ребра. Ребра торчат. Туда поднялся живот. Тяжело дышать. Это неправильно. То есть, пупок тяну прямо не вверх, а прямо к позвоночнику. Напрягаю поперечную мышцу живота. И она у меня подтягивает пупок. И обратно. И туда, и обратно. Не факт, что у тебя сразу получится, но со временем а, ты научишься это делать. Главное, чтобы ты понимала, что это не втягивание живота, которое... Вот так напрягает диафрагму и растопыривает ребра, и тяжело дышать. Просто подтягиваем пупок к позвоночнику. Итак, мы стоим на четвереньке. Пупок подтягиваем к позвоночнику. Вытягиваем ногу, вытягиваем руку. Из этого положения мы сводим и разводим. Таких мы выполняем по 12 повторений на каждую сторону. Работаем. Один, два, держим живот поджатым, три, я буду постоянно об этом напоминать, четыре, потому что пять, об этом сразу же забываешь, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, не спеши, не делай быстрее, чем я, двенадцать. Тут фишка в том, чтобы делать медленно. И мы меняем руку-ногу. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12. Закончили. Следующее упражнение. Подъем ноги из боковой планки. Мы ложимся на бок, на локоть. Ногу кладем на колено. Из этого положения мы поднимаем бедра вверх, руку вверх. И отсюда поднимаем ногу вверх. И обратно. 12 раз. Готово. Работаем. 1. два, три. 4, 5, 6, 7. Если тебе тяжело и ты не можешь делать 12-8, делай сколько можешь. 9, 10, 11, 12. Но не жалей себя. Не делай меньше, чем ты можешь. Делай вот по максимуму, выжимай. И на другую сторону. Подняли бедра, подняли руку. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Следующее упражнение кобра. Мы ложимся на живот. Кладем руки ладонями вниз только толь корпуса, Большие пальцы наружу. Из этого положения мы поднимаем плечи и разворачиваем ладошки наружу. И опускаемся обратно. Движение плеч совсем маленькое, незаметное. Если у тебя грыжи или протрузии, или какие-то проблемы в спине, ты не поднимаешься, ты просто лежишь, разворачиваешь ладошки, сводишь лопатки и обратно. 12 повторений. Готово? Работаем. Один. Напоминаю, у кого грыжи, тот не поднимает плечи вверх. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Закончено. Следующее упражнение динамическая боковая планка. Мы одну ногу сгибаем в колени. вторая нога, нога прямая, поднимаем руку, поднимаем корпус. Теперь мы поднимаем его вверх максимально и вверх и вниз. 12 повторений. Работаем. Один. Держим живот поджатым. Два. 4. Ты должна сознательно напрягать эти мышцы. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. Меняем сторону. И продолжаем. Рука вверх. Подняли. 1, 2, 3. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Следующее упражнение. Ягодичный мед. мы Выложимся на спину. В поясницах. Прижимаем к полу, то есть у вас здесь не должно быть пространства, то есть не должно быть вот этого вот прогиба. Прижали, пупок, тянем туда вниз, к позвоночнику, пятки, на ширине плеч, колени не сводим. Руки подняли вверх, из этого положения поднимаем бедра вверх, молобок, вверх. Не вот так мы поднимаемся, видите, у меня сначала поясница оторвалась, поясница прижата, сначала уходит бедра, а потом только поясница. Подняли вверх, и отсюда мы шагаем. Один. Два. Опускаемся, поясница ложится первой. И снова вверх и шагаем. Опускаемся, поясница ложится первой. Готовы. Двенадцать повторений. Работаем. Подняли. Один. Два. Опустили. Поясница первая легла. Один. Два. Опустили. Подняли. Шаг. Шаг. Опустили. Три. Подняли. Шаг. Шаг. Опустили. Четыре. Пять. Не спеши. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И последнее упражнение круга. У нас снова боковая планка. Но теперь мы колено. Подтягиваем э, к локтю локоть. Мы не тянем колено, мы руку держим вверх. Или можно согнутую, как угодно. Подтягиваем и возвращаем. Подтягиваем и возвращаем. Живот держим, поджатым, не забывая об этом. Готово? Работаем. Один. Два. Три, четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Меняем сторону. И продолжаем. Один, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Пару секунд отдыхаем, пьем воду и повторяем это все еще два раза. Я предпочитаю делать практически без отдыха, но я понимаю, что тебе может быть это очень сложно. Если тебе нужно больше отдыха, жми паузу, отдыхай, но не больше 30 секунд. И продолжай. А у нас сведение локтя и колено. Готово? Встали на четвереньки. Помним, что мы спину вот так не перепрогибаем. Держим ровно, живот поджатый. Подняли ногу, руку. Работаем. Один. Два. Три. Не спешим, не машем ногой. Четыре. Медленно ведем внутрь и наружу. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. И на другую ногу и руку. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили. И у нас подъем ноги из боковой планки. Готово? Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Меняем сторону. И работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, одиннадцать, 12. Закончили. Я лягу в другую сторону. Мне некомфортно лицом к солнцу. Ладошки кладем на пол. Большие пальцы наружу. Из этого положения мы разворачиваем ладошки, сводим лопатки, чуть-чуть приподнимаем плечи. У кого протрузии и грыжи плечи не поднимают, работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. У нас динамическая боковая планка. Подняли бедра, подняли руку и работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Меняем в сторону и продолжаем. Кому легко, тот делает полноценную боковую планку и то же самое. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И у нас ягодичный мост. Ложимся на спину. Пятки на ширине плеч. Поясницу прижали к полу. Руки подняли и работаем. Подняли, шаг, шаг. Опустили поясницу. Ложится первый. Один. Шаг, шаг. Два. 3. Следи за тем, чтобы поясница ложилась первой. Это очень важно. 4. 5. Это как раз, собственно, тренирует твои мышцы живота, ну, кроме сгибателей бедер. Это еще тренирует мышцы живота, но при этом не создает внутрибрюшное давление, которое нельзя при диастазе. 7. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И у нас подтягивание колена из боковой планки. Готово. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Меняем сторону и продолжаем. Поднялись, работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Отдыхаем, пьем воду. И у нас еще один круг. Солнце село, надеюсь, меня еще хорошо видно. А если плохо видно, вы уже знаете, что делать. И у нас сведение локтя и колена. Погнали. Не жалеем себя. Работаем. Живот поджали. Нога. Рука один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Поменяли сторону. Один. Держим живот. Два. Не забываем об этом. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили подъем ноги. Из боковой планки. Работаем. Подняли бедра. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Если ты не можешь делать десять, это не страшно. Восемь. Делай сколько можешь. 9, Десять. Я после родов могла сделать раз пять, наверное. Одиннадцать, двенадцать, не больше. Не помню уже точно, но помню, что меньше десяти. Первые разы, а потом быстренько оно пришло. Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, одиннадцать, двенадцать. Ты можешь еще чувствовать среднюю ягодичную или малую ягодичную? Это нормально, они работают, так что плюс. А малая ягодичная стабилизирует колено, так что это тоже плюс. Ладошки вдоль корпуса, разворачиваем их наружу, погнали. Один, два, видите сколько плюсов тридеть я вам могу найти? Три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, 10, одиннадцать, 12. Закончили. У нас снова боковая планка. Их у нас много, потому что она как раскачает. вот эти мышцы, которые держат твой живот. Вот а прямая мышца живота, она нифига не делает твой живот плоским. Твой живот плоским делает поперечная мышца живота и облики. А прямая мышца живота, она просто снаружи, это красивые кубики. Они будут в любом случае, если будет мало жира, даже при слабых мышцах. И работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать двенадцать. Но при этом многие качают пресс, и мало кто качает кор. Хотя пресс это часть мышц кора, но погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12. Закончили. У нас ягодичный мост. Ловимся. Поясницу прижимаем. Пятки на ширине плеч, колени не сводим. Прижали, руки подняли и работаем. Поясница ложится первая, один. Шаг, шаг. Два. Шаг. Шаг. Три. Шаг. Шаг. Четыре. Шаг. Шаг. Пять. Шесть. Шаг. Семь. Шаг. Шаг. Восемь. Шаг. Шаг. Девять. Шаг. Шаг. Десять. Шаг. Одиннадцать. Шаг. Шаг. Двенадцать. Закончили. И у нас последнее упражнение. Подтягивание колен из боковой планки. Да. Готовы. Работаем. Один. Два, три. Ты можешь не чувствовать пресс в этом упражнении вообще. Четыре, пять. Но он работает как стабилизатор. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И меняем сторону. Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Фух, на сегодня все. Я рекомендую тебе. После каждой тренировки еще немножко растягиваться. Другие тренировки цикла восстановления после родов ты можешь найти в описании видео. Я хочу тебе напомнить, что нельзя перетренировать плохое питание и недостаточно делать эту тренировку. Эта тренировка она поможет тебе сделать живот плоским, то есть она поможет тебе мышцам не выпирать вперед мышцам держать твои внутренние органы но если у тебя снаружи живота снаружи твоих мышц есть жир который висит эта тренировка его не уберет жир убирается на кухне то есть жир убирается тебе нужно правильно питаться для того чтобы убрать жир а если ты не знаешь как подписывайся на мой канал скоро будет куча видео о питании подписывайся на мой инстаграм там уже есть куча статей о питании в, как это называется, в актуальных. Там есть рубрика новичкам. И вот там все, что ты хотела знать о питании, поэтому подписывайся. Если тебе понравилось, ставь лайк, пиши комментарий. Мне это очень приятно. Я это очень люблю. И тренируйся. С тобой была Алла Пока-пока.